И килки, сами отки, у сегодня в этом видео будет топовый респак для ваймворда. А пока мне начнем, не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Более 90% людей смотрят без подписки. Это не дело, пацаны. Давайте подпишемся, а мы переходим к видеоматериалу. Так, стоп. Лайк и коммент на Ваймтоп завезли. Тогда все, погнали. Так, ну что ж, короче, началась наша первая кадочка по опке. Короче, с нами. У нас сегодня топовый респак для ваймбурда. Короче, подойдет под все, что вы хотите. Св, П.П. и все реально четенько. Зажми их полностью. Да булять. Я летал. Охуеть. Вот этот мальчик бойфренд идет, защищает охуенно. Да молодец. Что попасть, не могу по ней. Еба боба, не биби клапа, просто чил. Р.Р.В.Р. еба Эй щик! Ух, узлик, ёлбома. Ч ты? Выкендривайся здесь, а? Бля, что за лаги? Непонятно. Сабол. Сейчас. Да, шабалдеть, она попалась. Да не трогай ее. Да сейчас. Сейчас будет. Она... О, сука. Да что ж я на тебя навестись-то не могу. Пошел в этап. На, переходим, короче, к юхака, давайте. Так, короче, начнем с нашей ЮХК-капочка. И... Пошла жара, короче, левая правая от винта. Давайте, пэм-пэм-пэм, ща, пм пэм пэм, -пэм. пэм, -пэм, -пэм. все. Ой, тебе Пошли уже разно... Я двоих ебу. вижу, мощный пацанчик, однако. Разнос. Так, пошла жара, чекайте. Пум, чакаляка, пум, Чё ты, там водичка своя Пошел. Пошёл. Лоучки, все переходим, короче, БВХ. Ух ты ж. Теперь у нас БВХ. Наш нелюбимый режим. Самый нелюбимый. Мы не умеем на БВ этом жестком играть. Но ничего. Зато вот такие у нас блохи. Рисоспак. Ссылочка на него находится в описании. Чуть-чуть построились. Пойдет в принципе. На сельской местности. Псяу. Да. Так. вашего жара. Пацанчик уже. На оучпях. Вот это мне не нравится. Баганый у когоннок. На на Жигандрян просто. Ой, да все, ты сосешь уже на ровном месте. Даже теперь. Ты даже сго. Все. Тупо сгорел, пацанчик, в огне. А вы ставим лайки, подписываемся. На! Эй, маучи кондукими. Путь утю. Короче, стримы будут сейчас, короче, ролики раз в неделю, где-то примерно, но ну, может два, и стримы чаще будут, короче, все. А, к прощанию. Ну что ж, вот такая у нас всем пока подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, надеюсь вам понравилось, это зерцепак, проголосуйте в правом верхнем углу подсказках и тыкайте, на эти 4 видосика, смотрите следующие видосики, стримы короче будут чаще, а мы не прощаемся естественно.